В 2015 году после вторых родов мое женское здоровье было далеко от совершенства. И решить эту проблему мне хирургическим путем было уже невозможно. Я долго сомневалась, где сделать операцию. И в декабре прошлого года я приехала в Швейцарскую университетскую клинику к профессору Пучкову Константину Викторовичу. И он меня заверил, что все поправимо без удаления матки. И 7 февраля 2023 года мне была сделана операция на Сегодня седьмые сутки, чувствую себя хорошо, я восстанавливаюсь. Выражаю благодарность руководству швейцарской университетской клиники. Всему персоналу, врачам, медикам, анестезиологам, Оль, Ольге Николаевне, ассистенту профессора и лично, конечно же, профессору Пучкову Константину Викторовичу. Благодарю. Всем желаю здоровья и процветания. Спасибо.